Большой урок я хочу посвятить тому, как происходит обычная рядовая работа бухгалтера на компьютере заказчика. Подключение у нас будет удаленное через программу Teamweaver, которая установлена на моем компьютере и на компьютере у заказчика. Подключаемся. Я выбираю компьютер заказчика. Два раза кнопкой мыши «Подключиться». У меня здесь уже в программе TeamWeaver настроено автоматическое подключение без введения э, пароля от компьютера заказчика. Мы видим экран компьютера, к которому мы подключились. Соответственно, я здесь э, открываю программу. Вот она уже открыта. У заказчика два юрлица Одно юрлицо на упрощенной системе налогообложения Другое юрлицо на общей системе налогообложения Сейчас Сегодня 2 ноября И пришло время подготовить очередной отчет в пенсионный фонд Это этот новый отчет, который у нас запустили с апреля 2016 года Отчет называется СЗВЭ, СЗВМ Закрываем текущее окно, открываем папку ⁇ Отчеты ⁇ Регламентированные отчеты. Период вот здесь уже задан, четвертый квартал. Нажимаем по кнопочке ⁇ Создать ⁇ выбирая отчет. СЗВМ. Два раза кнопкой мыши по нему, отчет открывается. Отчетный период. Программа сама пишет октябрь, дата сегодняшняя. И теперь нам остается нажать только по кнопочке заполнить. Отчет заполнился единственным сотрудником, который оформлен в этой организации. Я сразу ставлю галочку Пачка принята в ПФР. Сразу. Нажимаю «Провести» и нажимаю по кнопочке «Выгрузить». Выгружаем отчет в какую-то промежуточную папку, откуда потом будем производить загрузку. У меня уже здесь, на этом компьютере, уже давно созданы предварительные папки по обоим компаниям. Я выбираю необходимую папку. Папку с отчетами с АЗВМ. И завожу новую папку для месяца октябрь. Папка готова. Открываю ее. И нажимаю по кнопочке «Сохранить». Таким образом, этот отчет сохранился в этой папке. Значит, на, ну, на компьютере заказчика задача отчетности происходит через программу Егерь, которая установлена и на которую оформлена годовая лицензия. Значит, сейчас нам нужно свернуть программу основную и запустить эту программу Егерь. Вот она. Ее ярлычок на рабочем столе. Два раза кнопкой мыши по ярлычку. Сейчас она достаточно долго будет загружаться. Вот мы видим, происходит ее загрузка. У заказчика компьютер достаточно древний и старинный, поэтому здесь очень все долго и медленно происходит, что, конечно, крайне неприятно, потому что приходится тратить большое количество времени. Ждем загрузку программы. Программа загрузилась. С момента загрузки Программа загрузилась. С момента загрузки где-то прошло минут 5, потому что программа устанавливала все свои текущие обновления. Здесь сразу у нас получилось такое информационное окно о очередных изменениях, которые у нас вводят. Ну, читаем, знакомимся с этими изменениями и нажимаем по кнопочке «Закрыть». Вот такой вот своеобразный интерфейс у этой программы. Но что я хочу сказать, я с этой программой уже порядка года работаю. Она ничем не хуже, чем, например, программа «Контур», «Такском» или программа «Сбис». С этими тремя программами я тоже работала. То есть ничем не хуже, не лучше. Просто такой немножко своеобразный интерфейс к нему нужно привыкнуть. Значит, нам нужно сдать отчетность. С левой стороны клавиша кнопка «Сдать отчетность». Нажимаем ее. Так как у нас две компании, нам программа предлагает выбрать одну из компаний. Выбираем компанию Air City. И здесь необходимо выбрать ведомство, куда будем сдавать отчет. Это PFR. И дальше здесь нужно нажать слева по серой кнопочке ⁇ Импортировать ⁇ Вот мы на нее навели указатель мышки, и она сразу подсветилась зеленым цветом импортировать и дальше тут такая специфика что здесь есть две кнопки добавить и добавить сведения по ФР. вот нам нужно нажать по кнопке добавить сведения по ФР. и теперь мы ищем наши сохраненные отчеты на компьютере еще раз по кнопочке добавить и начинаем их здесь искать Очень медленно все происходит. Крайне медленно. Так, вот папка по компании Air City, Вот она папка с отчетами СЗВМ. Два раза кнопкой мыши по ней щелкаем. Вы видите, как долго здесь все открывается. И выбираем месяц октябрь. Два раза кнопкой мыши. Выбрали октябрь. Вот наш файл, который нам сейчас необходимо загрузить. Выбираем его. Он выделился другим цветом. И нажимаем по кнопочке «Открыть». Видим, загрузка файла прошла успешно. По кнопочке «Закрыть». И здесь по кнопочке «Сохранить». Закрыть еще раз. Видим, у нас появился наш новый отчет. Давайте произведем его проверку сначала. Проверка документов завершена. Прошла успешно, потому что тут все светится зеленым. Если проверка пройдет неуспешно, здесь будет красного цвета надпись «Все хорошо». Открывать даже не будем протокол. И так видно. Не будем на это тратить времени. Отчет выделен. И нажимаем по кнопочке «Отправить». Документы успешно отправлены. Закрыть. Теперь нам необходимо загрузить по второй компании такой же отчет и тоже его отправить в пенсионный фонд. Еще раз на кнопку слева «Сдать отчетность». Выбираем вторую нашу компанию. Это городская строительная компания. Выбираем «Ведомство» ПФР и выбираем и щелкаем слева на кнопочку импортировать далее здесь в правее кнопочка добавить pfr еще раз по кнопочке добавить и опять попадаем на в каталог нашего компьютера и ищем теперь второй файл по э, другой компании Вот у нас папка с отчетами ГСК, сокращенно городская строительная компания. Два раза кнопкой мыши по ней. Открылся, открылась папка. Выбираем папку с отчетами СЗВМ два раза. И выбираем месяц октябрь. Вот наш файл. Выделили его. И по кнопочке открыть. Загруз... Загрузка прошла успешно. Закрыть. Сохранить. Закрыть. В общем, повторяем все те же самые действия, как и в первый раз. Нажимаем по кнопочке «Проверка». «Закрыть». Проверка прошла успешно. И нажимаем по кнопочке «Отправить». Документы отправлены. Давайте я вам немножко пройдусь здесь по интерфейсу этой программы, потому что программа очень даже достойная. Ее лицензия стоит 5000 рублей в год за одно юрлицо. То есть цена тоже очень приемлемая. Вот давайте, например, развернем здесь плюсиком городскую строительную компанию. И можно отдельно посмотреть по ведомствам. Открываем ведомство ФНС. Видите, здесь отчеты, которые были отправлены. Городская строительная компания она на упрощенной системе налогообложения, поэтому здесь отправляются только отчеты в налоговую 6 НДФЛ ежеквартально. Вот он этот как раз отчет за 9 месяцев. Это отчет был 6 НДФЛ. Вот здесь у нас подсвечивается. Мы видим, что это 6 НДФЛ. Открываем ПФР сейчас увидим наш отправленный отчет он будет находиться в обработке и таким вот у него ярлычок такого вот коричневатого цвета и статус в процессе и вот тут различные письма из пенсионного фонда вот предыдущий отчет сведения по ФР за 9 месяцев, который принят. И вот отчет с ОЗВМ за сентябрь месяц, который тоже принят. И вот так далее. Туда вниз опускаемся вся история. Ну, откроем, например, ФСС. Вот видна история за этот год. Фирма подключилась к этой программе в с этого года. И вот у нас вся история видна. Сдан отчет первый квартал, полугодие сдан отчет и 9 месяцев. Давайте посмотрим вторую компанию Air City, которая у нас работает на общей системе налогообложения. Открываем ведомство ФНС. Видим мы, значит, за 9 месяцев у нас... Прошла налоговая декларация по налогу на прибыль, налоговая декларация по НДС. И за 9 месяцев отчет 6 НДФЛ. Далее у нас прошла за полугодие декларация по налогу на прибыль, декларация по НДС. Это была уточненная декларация за 2015 год, которую я отправляла по требованию налоговой. И вот у нас за полугодие 6 НДФЛ. Ну если мы перейдем на другую страницу, вот здесь вот странички, тут уже достаточно много отчетов на одной странице, не помещается, по кнопочке вправо перейдем, мы увидим самое начало как бы, вот, работы, первый квартал мы увидим сданные отчеты. Вот так вот выглядит программа. На этом все.